Палка, палка, огуречек Загуречек, человечек Он стоит, поддернув плечи Но мы глядим в окно И давно закончен вечер давно затихли речи, И таинственный крикетчик Под столом уже давно, Чтоб не выросли печали, Чтобы черти не качали, Чтобы жены не ворчали, ем один лишь крепкий чай. И пока не укачала чали в поисках причала, где нечаянно скольчалась, чья-то чистая печаль, запятая точка к точкам Человечка на листочке, А под ним неровный. В результате в час мили, положили перец, чили, И в итоге получили переперченный обед, что-то вырос в печали, А видно на черти накачали, Что-то все мы подустали, И печаль нет конца. Лорахоились вначале, на кого все кричали, все кого-то обличали и остались без лица, запятая точка палка, Стародавняя считалка, в кресло бывшая качалка, человеческая.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 уйдем через лифтовое хозяйство приваренное